Друзья, всем привет. Сегодня я приехал на диагностику крыши. Сейчас я нахожусь с заказчиком на доме, кирпичный дом из кирпича, да, сделан? Да. Из двушки. Вот так вот посмотреть. Кирпичная двушка. Вот здесь вот есть односкатная мансардная крыша, и вот заказчик обнаружил некие косяки. Сейчас вот как раз по этим косякам мы с ним общаемся. Что-то скажете в двух словах? Ну, некие косяки, это конкретно появилось... Появился конденсат, конденсат да, на, между утеплителем и парой из, из, изоляционной пленкой. Вот. Основной косяк такой. То есть, ну и вследствие, получается, намокло, а, а, намок утеплитель и появился грибок на стропилах. Вот по поводу грибка, да, пока, mm -hmm. раз об этом говорил, вопрос такой. А, насколько вот это сейчас серьезная ситуация да, с его наличием? И, ну, а, вот это небольшой грибок, это в принципе не критично. Небольшой, да. А вот если вот, ну, вот здесь вот посмотреть, да, вот, вот это что? Ну, смотрите, вообще в целом, да, можно взять специальные средства, бывает на спирту, бывает на растворителях, которые могут очищать вот этот вот грибок. Теоретически, в принципе, это не очень длинная такая работа. То есть очищать это, в смысле, прямо просто затереть или, или отбелить, да, чтобы... Нет, отбеляется, Вот просто становишь кисточкой, он, вот вот вот вообще... кисточки, он выбеля, выбеля, выбеляется. То вот есть а, очистить до да, конкретно белого цвета? Да, да да он становится белым цветом. Понятно. Да. Вот пароизоляционная пленка, которая была на крыше полностью, да, везде содрали? Да, да. Мы сейчас строители план такой – снять пленку, наклеить новую пароизоляцию, Вот и, и с их слов якобы больше ничего не будет происходить. Не, ну, на самом деле, вот смотрите, если посмотреть вот на эту пленку, сейчас вот камеру чуть повыше сделаю. Вот эта вот пленка, она пара непроницаемая. То есть, э, ну, сама система крольного пирога сделана неправильно, потому что утеплитель подходит плотно к этой пленке. Так как она пар не пропускает, вот в любом случае в конструкцию кролика будет попадать какое-то количество пара, соответственно, вот эта вот пленка верхняя, она, она должна его выпускать. Вот. Ну а вот эту конкретно пленку выпускать этот пар не будет. Соответственно, у вас, грубо говоря, с двух сторон пароизоляционной пленка. Когда вы начнете вообще нормально эксплуатировать этот дом, то вот эта вот стропильная система, она очень сильно зацветет. Поэтому у вас есть два варианта. Либо переделать крышу и, грубо говоря, поменять эту пленку на более правильную. Либо вариант номер два. Сделать между вот этим утеплителем и вот этой пленкой зазор 5 сантиметров. Дальше вы поперек нашиваете брусок. 50 на 50 добавляете 5 сантиметров, и еще вот так вот, 50 на 50 брызок, еще 5 сантиметров добавляете, чтобы у вас в общей сложности было 25 сантиметров, а там, вот в этом зазоре, у вас будет ходить воздух, потому что будет какой процесс, грубо говоря, даже как бы вы там идеально пароизоляционную пленку не делали, все равно пар будет попадать в конструкцию, примерно если это все сделано идеально, то на один квадратный метр попадает 20 грамм паров, вот этих вот, они будут конденсировать на вот этой гидроизоляционной пленке и за счет того, что у вас будет ходить воздух сквозняком, он будет это все дело обдувать сейчас у вас, грубо там, 20 сантиметров то есть, 50 смотрите, 50. мы сейчас сюда должны э, сделать пятнашку, да? да, то есть утеплитель. да потом какую-то контур обрешетку, да, еще да, 5 поперек, сантиметров, поперек да? стропил вот так вот, да? да. 5 сантиметров, да. да? и сверху еще десятку утеплителя вы добавляете 5 сантиметров? да вот так вот, да, добавляйте 5 сантиметров утеплителя. Ага. Потом поперек еще добавляете еще брусок 50 на 50 ага. и добавляете еще 5 сантиметров утеплителя. У вас в общей сложности получится в каркасе 15 ага. и дополнительное контур утепления еще 10. Если 10 плюс 15, у вас получается 25 сантиметров. 25 сантиметров для Москвы, Московской области, это, ну, как бы нормально. Ну, это, мне кажется, даже больше, чем... под снипом 20 сантиметров. Просто верхний слой, из того, что у вас будет ходить там воздух, по факту... Он будет терять, да? Да, ну, в утеплителе будет ходить воздух, и конструкция будет чуть-чуть менее энергоэффективна. Да, а вот еще вопрос такой. Мне, как бы, мои строители немножко... Делают меня неправым, и говорят так, что конденсат появился вследствие того, mm -hmm. что в процессе стройки я отказался от, от вент шахт таких кирпичных, mm -hmm. вот, а новую вентиляцию никакую не предусмотрел. Да? То есть, и они, мне говорят, что наступил летний период, mm -hmm. там днем жарко, ночью холодно, и поэтому стал жару некуда уходить и начал образовываться на потолке конденсат. Не-не-не, конденсат образовался между пароизоляционной пленкой и утеплителем. То есть, он туда, в принципе, как бы не ну, должен попадать же, да, получается? Попадает. То есть... <смех> То есть, это, много ну, как, как бы ошибка. Ну, вот разобрали, видно, что здесь у вас промка неправильная. Вот это видно. Поэтому 100%. Вентиляция, она, конечно, в доме нужна, но она больше нужна для других задач. То есть, к кровеному пирогу это отношение имеет, ну, совсем маленькое. Но в данном случае, к той ошибке, которая у вас... Это отношение вообще никакого не имеет. Вентиляционная шахт и конденсат между пароизоляционной пленкой и утеплителем. Это вообще ну как бы неправильно. Тем более у вас окна были открыты правильно? А, были открыты форточки, да. Они да, в принципе ну... не закрывались полгода, даже вот с учетом открытых форточек так все и произошло. Вот. А правильно я еще понимаю, что в принципе эту пленку использовать можно, но можно ее использовать на неотапливаемых э, крышах, да, да? Да, да, да. Можно использовать эту пленку на холодных чердаках, то есть ее задача просто собирать конденсаты и отводить, когда холодный чердак, да, ее задача просто от, ну, собирать конденсаты и отводить. В данном случае надо использовать более правильные современные пленки, диффузионные мембраны, которые являются паропроницаемыми такими пленками, когда в конструкцию попадает пар вот в кровлю, да, угу. они выпускают, то есть они, не, вернее, не препятствуют выходу пара. Это очень важно. Нельзя сделать идеально пароизоляционную пленку. То есть в любом случае какое-то количество пары туда будет попадать. Потому что любой материал, он паропроницаемый. То есть абсолютно паронепроницаемость, как вот, когда учился в институте пластинного дома, нам говорили, это sd 1500. Хорошая немецкая пароизоляционная пленка, которая там стоит, ну, рулон там 14 тысяч рублей, у нее sd 150. То есть она по сути своей не дотягивает до абсолютной пароизоляции в 10 раз. Угу. Даже если ты ее суперидеально сделал. Еще вопрос еще такой. А в крыше как-то надо дополнительно монтировать какие-то грибки, именно, чтобы подкрышная пространство... Да, да, да. Ну, как бы, если вы пойдете по такому пути, что вы делаете, грубо говоря, вентилируемый зазор между утеплителем и пленкой, да. нужно будет в карнизном свесе сделать приток воздуха, чтобы туда воздух попадал. Так. И в коньке, вот там, вот, с этой стороны, вот, нужно будет сделать ну, столько с чтобы этот воздух выходил. Ага. Чтобы была постоянная циркуляция воздуха, потому что на пленке будет образовываться конденсат. и Если будет ходить сквозняк, грубо говоря, то этот конденсат будет сушиться, проблем никаких не будет. Ну, я думаю, чертежи, конечно... чертежи я вам скину. Я думаю, конечно же, мы пойдем по такому пути, потому что если менять саму пленку, то это... Ну, это надо кровлю менять. Это Тем будет более, кровля, да, пить, да пить, а кровля нормально. тут самое дорогое, на самом Такое, деле. Такое, да, утеплительный. Слушайте, на, надо посмотреть по этот а вот это, это, это десятка, да, это даже, ну. не, это даже не такой, это они вот уже привезли э, вот, э, сейчас во время своих вот работ по удалению парацеленной по пленкой, то есть мы ну, видимо хотят дальше его использовать, но они не, не такой Там там пятерку вас. Да, там пятерку, вот, вот такой в принципе так. Вот еще по На, нам и нужен был бы. Ну Мурлат они тоже не утеплили и... Использование, конечно, для прикручивания мурлата проволоки это уже такие более. А насколько вот это старые. критично, да? То есть там ни анкера, ничего. Нет, это на... рабочий момент. Насколько это... это хорошая, скажем так, ураганная защита, это, да? Это, есть... это технически хорошее решение. Но единственное, оно такое чуть-чуть. Старомодное, Старомодное, да, сейчас. Если они, например, строят дом, грубо говоря, но они армопояс, видите, не использовали, у них идет это. И вот, да, и вот момент, э, насколько плохо, что они не пролили, да, то есть... Ну... Это надо рассчитывать, это должен, ну, надо брать проект, чтобы конструктор просчитывал правильно ошибка это является или нет. Потому что мы можем предполагать о том, что, допустим, это ошибка, да, но, может быть, человек просчитал и по нагрузкам это все удерживает. Поэтому они, собственно говоря, и проволоку используют. Мои ну, как бы знакомые, которые строят дома из газобетона, они всегда делают армированный пояс. И в этот армированный пояс они сразу шпильки заливают И потом брус 150 на 150 Прикручивают его динамометрическим ключом Ну я вот уже теперь тоже когда начал разбираться Я и к соседям начал ходить смотрел и В принципе почти все так и делают А тут получается доверился, да, то есть компания, А она вот немножко своим путем идет Не так как все Ну они старым путем По крыше ну как бы Конечно, то, что они используют диффузионную мембрану, это такой, уже косячок, можно сказать. То есть в голове у них, ну, если сидит такая информация, это, блин, это очень печально. Не, ну, ее использовать можно, но тоже надо при этом соблюдать определенные технологии. Ну, это все равно, как, понимаете, которые... даже если делать два вензазора, то есть один вензазор между пленкой и кровлей, второй вензазор между пленкой и утеплителем, это все равно, ну, это, блин, не знаю, ну, в 70-е годы это было прикольно, но сейчас, как бы... 2021 год, использовать нужно только диффузионные мембрану. У немцев, смотрите, сейчас вот, грубо говоря, э, э, есть шесть классов подкровельных пленок. То есть очень много вот этих пленок. Есть пленка, которую ты паяешь специальным растворителем. У меня ролик недавно выходил, называется дельта То есть они вообще, ну, то есть очень надежная пленка, по сути, являющаяся кровлей. То есть разные задачи для этого используются разные материалы. Вот. И всегда используются, если это мансардного типа кровли, всегда используются только паропроницаемые пленки. То есть это уже, ну, как бы. Не использовать эту пленку это мувитон. Окей, как бы. okay. okay. ладно, еще вопрос. Пароизоляция реально сырая. да? Вот сейчас вот залезть, вот она, вот здесь будет даже сырая. Mm -hmm. да? Насколько стоит надеяться, что она высохнет? Высохнет. Высохнет. Да, смотрите, если делать все правильно, даже если утеплитель будет ну, набирать какую-то влагу, то он теряет свои свойства только если он теряет свою форму. Если утеплитель свою форму не потерял и там есть влага, то он высохнет, ну, а, а как понять формой, да? то есть, это, то есть ну, его э, жесткой фиксация между стропилами не, не, э, ну по Не-не, ну вы снимаете плиту визуально, можно понять, нормально он или нет. Понятно. Когда он становится совсем рыхлый, как, как я не знаю. Как рыхлый, провисает. Провисает, да, так, да. То да, то есть видно, что утеплитель он как бы форму не потерял свою. Ну дай бог. Просто его нужно перебрать, единственное плохо то, что он пятерка, да, его изнутри очень сложно будет туда закидывать. Как вы сказали, на, его, на контур, контур утепления да, будем да, его да, использовать? Да, да. Понятно. А туда пятнашку, значит? Ну, это в идеале. Если вы купите 15 сантиметров, сразу вы поймете. вот, когда ты вставляешь в каркас утеплитель толщиной 15 сантиметров, он стоит там идеально вообще. Потому что, ну вот если взять плиту, я пойдемте посмотрим. Вот тут уже есть у вас кусок утеплителя. Вот. Вот эта плита. Видите, у нее 5 сантиметров. Угу. И когда ты вставляешь 5 сантиметров в каркас, они стоят не очень хорошо. Если взять вот этот утеплитель, который... Ну понятно, он монолитный, десятку, чё, он, он, как, он как кирпич. Да, что. Вот десятку вставить, у него ширина плиты, ширина плиты больше, и понятное дело, что она в каркасе будет намного лучше угу. держаться. Так, такой и форма-то. Ну, ему тяжелее и форму потерять, соответственно, он долговечнее. Да. А если взять 15 см, то он вообще будет стоять там идеально. Ну да. А есть у этого, у этого производителя такая да, же, пятнашка, да? да, да. То есть, а так вы как оцениваете, как утеплитель? Да, нормальный утеплитель. Есть плюс и минус у всех строительных материалов. Вопрос тут не в этом, не в материале, вопрос в системе. Если система работает, да, то значит, материал хорошие. Если система не работает, материалы плохие. С помощью этого утеплителя тоже можно сделать качественную конструкцию. Просто нужно соблюдать определенные правила, и все, проблем не будет. Здесь вот Проблема вашей крыши в том, что сверху используется неправильная пленка, то есть нету зазора между утеплителем и пленкой. Ну и вообще использовать такие пленки, это, блин, я считаю, ну это пипец. К сожалению. Ну я не знаю, машину бензинового залить дизель, но для меня это вот такие вот сравнения. То есть сейчас вот, если ты делаешь мансардного, мансардного типа крышу, используют только диффузионные мембраны и все. Ей желательно ну, как более качественная, более долговечная, потому что у них много разных задач. Помимо того, что она должна там пар пропускать, она должна выдерживать стабильность к ультрафиолету. То есть, если она на солнышке постояла, она там, когда ты ее закрываешь гибкой черепице, например, или металлочерепица, она не должна разрушаться. У немцев, например, есть пленка, если э, используется металлическая кровля, металл сильно нагревается, у нее там температура где-то 100 градусов нагрева у жару. То наносит специальный слой, который выдерживает такие, такое давление температурное. Специальный вид пленок для металлических крыш, от нагрева. Ну, это дельта-терма. А Пусто. у нас в России, как бы, вот, используется <сح>. по одному пути сколько, блин. А, я, кстати, тоже вот эта пленка для металлических крыш. <laughs> в описании так ну, написано. Это <laughs> но у них там в описании также написано, что должна быть двойная вентиляция. Ну вот, это двойная вентиляция. А здесь вот, к сожалению. Ну, как вариант. бы теоретически это можно делать, но когда ты делаешь сразу нормально, лучше такого не делать. Лучше сразу использовать правильную пленку У того же самого Андутиса на сайте есть паропроницаемые пленки Да, Вы есть. Вот причем не, не сильно дороже. Ну, они, да, не сильно дороже, и клеят уже у них есть свои. Вот, а так, в принципе, ваша проблема это именно пленка. Если сделаете валин зазора, проблем не будет. Чертежи я вам скину. Так, хуже. а тоже. Вот, э, по поводу, видите, пропенивания, да? Насколько, насколько это корректно? Ну, я считаю, не очень корректно. Лучше это вытащить, там расстояние большое, лучше что оставить просто кусок утеплителя и все и не заморачиваться. Ага. То есть расстояние тут, вот смотрите, на, на вскидку сантиметров там, ну, семь-десять. Но туда спокойно утеплитель можно запихнуть, проблем нету. Супальник. Часто бывает, когда вот эти стропилы подходят к стене, тогда да, у тебя вариантов нет, ты ничего не можешь сделать, стену не отодвинешь, стропилю не отодвинешь, что пытаешься там как-то, бы что-то это задуть. Но здесь, в принципе, это, то, что они сделали вот такое расстояние, это хорошо. Угу. Вот. Единственное, нафига не туда пены напенили? Ну, чтобы, чтобы, проси, не, чтобы проси, не дуло. Проще было вставить туда кусок утеплителя и все. Это, ну, тоже такой непонятный косячок. Так, в принципе, у вас планировка интересная дома. Друзья, сейчас мы вышли на улицу. Вот стоим. Кирпичный дома, Красивый облицовочный кирпич. Если посмотреть вот на крышу, не знаю, наверное, тут не видно вам, но, короче, здесь используется полностью перфорированный софит. Теоретически это может быть таким спасением, через него воздух заходит. Если пленка э, в карнизном свесе доведена не до конца, вот не до этой металлической фаски, а где-то оборвана, например, в середине этого свеса, то вот этот софит может являться таким притоком воздуха одновременно и в э, подкройное пространство, и в пространство между пленкой и, и утеплителем надо будет, короче, какую-то часть вот этого софита снять и посмотреть, как там сделаны узлы. Может быть, ну вот здесь вот как раз получится обойтись малой кровью. Но и это... если а малой крови обойтись, это имеется в виду не ставить грибки, да? Получается? Нет, здесь вообще грибки не надо ставить. Вообще не надо. Здесь ставить. нужно сделать приток воздуха. Вот, соответственно, разобрать софит. Вот, это, ты посмотри, как там сделано. А что по грибкам в итоге? А по грибкам надо посмотреть на с этой стороны. Пойдем, там, пойдем туда. Надо будет залезть просто на крышу. Здесь, видите, у вас торцевая часть, она полностью закрыта вот сейчас. Ага. Вот металлической фаской. Теоретически, если вот эту фаску подрезать то можно вообще грибки не ставить, сделать через вот эту металлическую фаску, там э, подрезанную часть поставить вентиляционную решетку, так, чтобы у вас воздух как бы проходил. Ну, в принципе, крыша односкатная вообще, блин, проще не придумаешь. Ну, как оказывается, и здесь можно немножко пойти неправильным путем. Поставить всю такую задачу, что немножко накосячить. Но все равно, как бы, малой кровью можно спасти. Ну, слава Это главное. Это главное, что есть пути решения, что... Как, как мы любим все. Живу, живу. Живу. И пути решения не сильно дорогие. Вот. И главное, чтобы в итоге, конечно, получилась получился, получился энергоэффективная крыша.